на побережье В этом заливчике, теплом и тихом, На побережье свободной страны, Рыбки снуют друг за дружкой лихо, Воды прозрачны и воздух весны. Дети в каких-то нелепых фуфайках Прыгают с криком на гребень волны, Псы ставят лапы на руль мотобайка, Тягой устранствия поглощены. Местные нимфы чертовски смешливы, Парни подтянуты, как бегуны. Радостен взгляд стариков горделивых, Будто столетий не знали войны. Чем не страна для реляций победных? Только не вздумай нырнуть и пропасть, Щерет под камнем мурена зловредно В сотню зубов ядовитую пасть.